понедельника и качественной недели впереди. 41 год назад я родила своего сына. Сегодня бы ему исполнилось ровно 41 год. Я за 11 лет после его ухода ни разу в этот день не проводила никаких там постов, никаких эфиров не проводила. Но ну, я не считала нужным, что это необходимо, что это важно. Знаете, вот чем больше я работаю в психологии, психотерапии, тем больше я понимаю, как люди походят трудности, серьезные испытания, и как они сдаются, как они проявляют свои слабости и не выдерживают таких нагрузок. У кого-то. Пропала собака, у кого-то сгорел дом, у кого-то не получилось на работе, у кого то сломал ногу, кто-то, там, не знаю, у ребенка плащил двойку, тройку там, и так далее. У каждого из нас есть в жизни определенные трудности. И эти трудности имеют разную величину, вы это тоже знаете. И вот сегодня мне 61 год, в январе мне исполнилось 61 год. Иногда я смотрю на людей и думаю, когда они говорят, вот мне уже 38, вот мне уже там, 52, я так думаю, а я отвечаю, а мне вот только там 59, 61, потому что я уже в онлайн-консультировании, только в онлайн-консультировании около 10 лет. Я начала перед уходом сына работать и в психотерапии, и в психодиагностике ну, уже более 20 лет. И за эти годы я очень много прошла всевозможных трудностей. Но самое страшное, болезненное, это была утрата сына. Не сравнить с тем, что было, украли машину там, забрала литоцентр, мою квартиру, вложила туда деньги, и нас кинули, кто из Киева, кто из Украины, да, и в России это была тема. И на работе какие-то неприятности, какие-то слезы, какие-то проблемы дома с мужем, ну, у нас у всех есть трудности, правильно? И знаете, вот когда я смотрю на людей, когда они ноют, плачут, стонут, ищут оправдания, я их очень хорошо понимаю, потому что это больно. Это больно, когда ты получаешь эти удары. Но ведь это дается нам для того, чтобы мы с вами, каждый из нас, рус, психически, морально, это дается для того, чтобы мы с вами взрослели и понимали, что потери, утраты с ними тоже нужно. Смириться, из этого полезно делать выводы и идти дальше. Ну какие могут быть выводы, я себе думала, я к тому времени уже была специалистом высокого уровня. Спасибо большое за Инстаграм, за вашу поддержку, за ваши сердечки. И к тому времени я думала, ну какие могут быть выводы. У меня такие были мысли, планы мечты, чтобы мой сын стал успешным, там, чтобы я внуков там имела своих и так далее. Но какие тут выводы? А потом мне мой тренер сказал, ну как ты можешь быть разочарована в том, что не сбылась твоя цель? Это твои желания, а у него своя дорога. И он Пришел в этот мир со своей программы, помог он себе уйти своими переживаниями, потому что острый, абсурдный инфаркт был. Я из этого себя казнила, что такая типа умная, не могла ему вовремя рассмотреть и помочь. Ну, это было несколько лет, так, до сих пор это еще продолжается, я вам скажу откровенно. Работая с людьми, сама тоже работаю со своими коучами, психотерапевтами, и это естественно. Так вот, какой же может быть вывод из того, что ушел человек из жизни, твой единственный родной человек, которого единственный твой сын, на которого ты так много там, возлагала надежд. И только сейчас, пройдя большое количество психотерапии с людьми, я прохожу терапию с собой, я обучаюсь, очень много обучаюсь, вкладываю, инвестирую в себя невероятное количество денег, это Десятки тысяч долларов я не успею заработать, как себя вкладываю, вкладываю, вкладываю, ввести И на сегодняшний день э, я скажу вам так, что это не твой ребенок, Это не твой. Ты его родила, дала ему то, что могла, насколько у тебя хватало сил, знаний, ресурсов. И это его жизнь дальше. Но нам это трудно понять. Вот я сейчас, проговаривая вам из себя, продолжаю все еще убеждать. Потому что сейчас я взяла очередного человека в, в коучинг, в личный коучинг, очень надеюсь, что у меня получится помочь ему, дать ему то, что он хочет. Если он даст добро, я озвучу его историю, его прошлое. Ну, пока я не спрашивала у него добро. Так вот, я и сейчас очередной раз взяла. Еще одного человека, сейчас у меня два человека в личном, глубоком, таком серьезном коучинге на проработку своего «я», ответственности, потому что, в принципе, самое главное в нашей жизни в психической зрелости – это ответственность за то, что у тебя сегодня есть, лишь только на тебе. Так вот, я взяла еще одного человека, интересного, талантливого парня который много чего умеет, много чего может, но нет у него своего вектора, нет у него своего стержня. Он зависим от э, мнения окружения, он зависим от э, прошлых детских установок. У нас это все, у всех есть, эти установки, это психотравмы, это естественно. У нас у всех есть эти психотравмы. Даже те, которые рождаются в семье адекватных родителей, все равно они находят для себя что-то, потому что психика это такая тонкая вещь, все равно эти люди находят на что опереться, за что зацепиться, для того, чтобы сказать, а у меня вот не получается, потому что. И я буду вас информировать о том, как у нас получается работа с этим молодым человеком. Потому что еще есть люди в коучинге, ну, там уже мы работаем давно, и там Другая история, люди напишут самые отзывы. Почему я сегодня вышла в эфир сказать, что сегодня ровно 41 год, как я родила своего сына, ему было бы 41, если бы он жил? Наверное, потому что, исследуя людей, помогая им, направляя их, изучая их внутренний мир, помогая им обрести стержень и внутреннюю силу, я все больше понимаю, что нужна поддержка. Нужна помощь, нужны родные и близкие, которые будут тебя помогать и поддерживать. но до определенного момента. Тот уровень зрелости и психической зрелости, и осознанности, именно заключается в том, что тебе дают костыли на какой-то период, а тебе для того, чтобы, эти, чтобы костная ткань укрепилась, чтобы там выработался кальцетонин, чтобы там выработалось необходимое, вещества, чтобы кость заработала и нога стала ходить, но ну, если про перелом, например, там ноги, да, какой-то части, то дальше нужно учиться ходить самим. И вот такая история моя, которую я часто озвучиваю, говорю о том, что мы слишком много думаем о себе, что мы прям такие святые мамы, что нас там нужно прямо там возвести там в что у нас, собственно, и сделано. На самом деле это всего-навсего самка, которая родила для себя, но она не стала человеком. Вот услышите меня. Мы самки рождаем детей, рожаем детей, и по сути в глубине мы рожаем для себя. Нам выгодно самоутверждаться, часто бывает. Нам выгодно свои незакрытые какие-то вещи, нереализованные какие-то мечты на своем ребенке, Про, как сказать, ну, в общем, применить. Многие рожают для себя, даже не, ну, не осознавая, что было кому на старости воды принести. Да, есть такое? И родители прямо и костяно манипулируют, Вплоть до того, что я не могла, хоть могла тебя не рожать, мне, было, мне врачи запрещали, но я тебя все равно рожала. И прямо и это родители упрекают, даже не понимая, что они самоутверждаются за счет детей. Так что мы сами, люди, возвели в ранг святой женщину-мать. Да, она дает жизнь, да, она не спит ночами, да, она радуется, когда она улыбается, это детм, когда там зубки режутся, когда начинают ходить и так далее. Это все круто, это все классно. Но материнство ⁇ это не самая главная роль э, женщины. Поэтому, когда мне было очень больно, и я готова была уйти следом, я не буду скрывать это, честно, мои слабости тоже были э, здесь при, проявлены, я тогда для себя такое сделала вывод. Если ты так сильно любишь своего сына, и так прям горюешь, то ну ради него живи. Помогай другим людям. Помогай тем, кому ты можешь помочь, кто хочет себе помочь. И это одна из причин, почему я сейчас живу, работаю, тружусь, помогаю тем, кто хочет помочь себе. Я много чего в этой жизни видела. прошла очень много трудностей, как и многие из вас проходят. Но утрата единственного сына это была для меня самая и будет, наверное, всегда уже самая тяжелая боль, самая глубокая боль. Именно с той мыслью, чтобы мы помнили о своих родных и близких и меньше горевали, и больше. Больше задумывались, что мы на самом деле делаем, когда горюем. Мы в себе формируем ребенка. Мы эгоистично страдая, да, мы эгоистично о себе там, думаем, что мы там вот, такие разнесчастные. А на самом деле, даже из религиозных всяких там установок и, и разных других направлений, знаем, что человеку там уже по-другому. И наши здесь горевания и крики – это наш эгоизм. Мы жалеем себя. Мы жалеем, что мы вовремя не сказали слова «люблю», «люблю». Мы жалеем, что мы не сделали каких-то поступков, которые реально каждый день можно делать. Вот мы из-за этого плачем и страдаем. Это я через себя пропустила и знаю, и знаю, что это психологические вещи. Поэтому если вы любите своих родных и близких, которых вы потеряли, ради их памяти, если вы действительно их любите. Просто берите себя в руки, сцепите пока время, пока вот сцепите зубы и делайте что-то. Делайте, идите к своим целям, реализуйте свою счастливую жизнь. А для тех, у кого есть горесть и другого плана, там заболели, кто-то что-то потерял и так далее, это приходит для чего-то, чтобы мы взрослели. И делали выводы, а для чего мне это приходило, что я из этого можно могу, могу взять, какую пользу, что я буду в следующий раз делать, чтобы у меня не встретился такой мужчина, который оскорбляет меня, что я буду делать в следующий раз, каких навыков мне не хватает, чтобы выстроить свои границы, сколько я готова в себя инвестировать, вкладывать, чтобы стать другой, другом личностью, другим человеком. Взять даже тему, воспит, тему отношений. Ходят женщины по гадалкам, тарологам, астрологам. Это да все хорошо, конечно. Только где там ваша ответственность? Ведь там есть, помимо вот этих всяких штук, есть еще что вы сделали такого, что вы получили вот унижение, оскорбление, там, я не знаю, измены. Что вы сделали такого? Вы были на том этапе, на котором вы были, и по-другому у вас не должно было быть. Вопрос должен быть такой к себе, что мне сделать еще? Как мне сделать еще? Кому мне заплатить? Где мне поучиться, чтобы стать другой личностью? Простроить эту гибкость, это, это умение общаться, умение говорить, умение выстроить свои границы, цель свою выстроить такую, самоценность свою поднять. И вот эти родовые программы, вот эти психотерапия, копание в детских там, психотравмах, да, мы делаем это, вспоминаем причину, но потом по взрослому берем выводы и, и идем дальше, делаем что-то, понимаете? Поэтому стержень личностный, стержень гибкость поведенческую мы простраиваем благодаря, в том числе, трудностям, которые нам даются. Поэтому у вас есть такая возможность, кому это надо, кто уже понял, что застрял в деньгах, что ступор в бизнесе, что отношения не туда идут, вам больно и неприятно от того, что вы не выстрелили, от того, что вас обижают ваши близкие, родные, мамы, папы, мужья, жены. В общем, у каждого есть свои тараканы, есть свои скреты в шкафу. И вы реально понимаете, что вам это мешает. Вы дальше не можете двигаться, не можете радоваться, не можете вставать с улыбкой, ложиться с благодарностью. Вы чувствуете, что-то у вас не так идет. Причина у вас внутри. Поэтому у вас есть возможность пройти бесплатную консультацию. Ссылочка в инстаграме есть на анкету в шапке профиля. Можете написать здесь под этим видео «хочу консультацию», я вам отправлю анкету. И договоримся, пройду с вами полноценную бесплатную консультацию. Она вас ни к чему не обязывает. Покажу вам, где ваши затыки как простроить этот личностный стержень, стать той личностью, которая радостно и счастливо достигает своих целей, свои здоровые отношения, наслаждается любовью, сексом, радостью, всему чу, тому, что дает нам эта жизнь в этом материальном мире. Потому что именно в этом материальном мире мы получаем кайф и удовольствие, и этим радуем свою душу. И это и есть духовное развитие. Помогая себе, помогаем другим. Никакое другое духовное развитие, не заблуждайте себя, не является духовным, если у вас душа томится и страдает. У кого-то утрата, у кого-то потеря, у кого-то еще что-то. Это же не просто так приходит. Поэтому для того, чтобы было легче разобраться со своими этими болями, с радостью, проведу с вами, полноценную, часовую консультацию. Она стоит у меня дорого. Но сейчас я даю бесплатные консультации для того, чтобы помочь людям принять грамотные решения и действовать, идти навстречу своему счастью, радости, удовольствию и получать все от этого мира, пока мы живы, друзья. Вот таким образом, спасибо этому дню, что я дожила и могу сказать об этом уже без слез, без тяжести, в горле, как это было раньше. Потому что память о наших родных, утрата, когда вы проработали, говорит о просто спокойной грусти, философском таком рассуждении. И я думаю, что я достигла этого состояния, я справилась с этой болью и утратой. Вот буквально последний год, вот этот одиннадцатый, я думаю, что у меня получилось. Но это тяжелая работа, и если бы я не помогала вам, не работала над собой, я не знаю, что бы я делала, какой бы ранг себя святой мамы, я бы себя воздвигла, если бы не работала над собой. Так я помогаю себе и помогаю вам. Всех во благ, будьте здоровы, кому нужна консультация. Записывайтесь, пишите в личку, хочу личную консультацию и поработаем с вашими затыками. Помните, что личностный стержень это та главная сила внутри вас, которую нам с вами необходимо простраивать благодаря в том числе и трудностям, хотя даже, можно сказать, в первую очередь трудностям, которые приходят в нашу материальную жизнь. Пока-пока. До встречи на консультации.